Всем доброе утро, Выехал и наконец катать, этот ремонт меня уже вот здесь стоит вот. Сейчас поедем, взял себе, активировал промокод на 3 часа по одному рублю вот. Сейчас будем катать Конечно, хотелось бы сейчас, без коэффициента, хочу квест попробовать сегодня покатать Получится, не, получится, не знаю Сейчас все дадут, то дадут Дали первый заказ водионова 16, плюс 50 коэффициент. Поедем куда, посмотрим, куда дадут. заказ, получилось 266 рублей, я оказался ее на мужской. Далее заказ с Коморовского 9А. <coughs> без коэффициента, без начала. Сейчас посмотрим, куда. Блин, не хватает мне чуть-чуть. Активный серебро 532 балла. Стать хотя бы не золотом. Кончило заказ 165 рублей Теперь я... Под... Квест я уже не попадаю Плохо цель стоит два заказа 280 рублей, а я уже 400 сделал 29 вот. Сейчас как начнут каратыши кидать это будет обидно выполнил один заказ с детским креслом 129 рублей минус рубль комиссия Нормально? ждем следующий заказ далее заказ с кыштымской 22 такирова 30 угор Ну, давайте я сейчас коленку схожу, из меня 200 рублей тут. Нету. Нету дачи. Вот и сделал еще одну заявочку. 102 рубля, 3,5 километра. Плохо, что под бонус не подхожу. Уже 700 рублей, 4 заехали, 5 заехал. Сейчас поеду по делам, куда заеду. Да, еще чуть-чуть поработали, наверное, в ночь сегодня поеду. Ночь, поеду лидер катать. Далее заказ МОП 8. Не знаю, куда поедем, сейчас посмотрим. два рубля еще заказ сделал. В общем, у меня 5 заказов. 758 рублей. Ну, как бы мало, но что делать. Я все катать лидер. Поставил я домой. Кнопочку. 758 рублей так и осталось подключил я домой поехал просто осталось 4-5 километров ехать заправил я через приложение Momentum 391 рубль попробовал что это такое ну, как бы заправляют нормально никуда не надо заходить все равно из машины выходить так не крути вот. видно не знаю видно нет должно быть видно Всем добрый вечер. Время 9 часов утра. Поехал я, везет катать. Баланс пополню с карточки. Кинькова. И поеду катать. Да. С пивом нельзя. А? С пивом нельзя. Болейка? Да. Нет, чё, пока 200 рублей оставлю. Задержу. Какая-то, сим-карту возьму. Сим-карту, телефон, наверное, взять. Не поедем больше. Подъезд пой. А? Подъезд. Вот этот. Этот? Надо. знаешь надо оставлять денежку а иначе как денежку надо всегда оставлять дает вот мужика там сначала на а там, а потом цветочный магазин продуктовый магазин короче я говорю, 330 рублей всего но ну, 330 рублей месяц ожидания. Здесь и до этого дал, как на промежуточный адрес ходил. И потом еще 330. Mm. Mm. Ладно, ну как бы mm. я не видел. дал, положил, все я убрал. Потом, смотрите, там 330 рублей. Всего 530 рублей заявка. Как бы шикарно. Сейчас ждем новый заказ. парком в Краснопольской площадке стоит. Пока тишина. Ну, дали заявку с гаражей, с молодого молодогвардейцев один на Звенигородскую 120 рублей. Довез клиента 120 рублей, и опять на молодогурдейцев дали Салат Елаев, на молодогурдейцев 120 рублей. Дали заказ, проспект Победы, 291, с пацанами чай попили. Поехали. Катанем чуть-чуть, один -чуть. километр подачи. На оранжере. Нет, просто 30 минут в свободном полете по лидеру. Вообще тишина полнейшая. Просто трэш какой-то. 110 рублей за 4 километра. Трэш. Сейчас возьмем. Стоять нет, нет. Все, предварительный заказ на час двадцать ночи с Островского ДЖД вокзала сижу вот жду доехал я до вокзала 185 рублей вот. причем следующий заказ дали заказ в аэропорт 470 рублей с гостиницы челябинскиху поедем в аэропорт приехали в аэропорт 470 рублей снега так и нету обещали снег что-то снега нету что-то начинает нарусить вроде вот ну ждем заказик с аэропорта и потом еще раз будем пытаться взять в аэропорт приехала с аэропорта просидел там два часа у нас тут снегу выпало Обещали снег, выпал снег. Сейчас покажу, как это все происходит. Вот такая вот у нас погодка. или еще один заказ в аэропорте если дадут вот если не дадут то будем кататься. сейчас пик чуть-чуть покатаем сделал я заказ последний 255 рублей сейчас поехал ну, дома ну заказ взял. поехал домой время 744